здравствуйте друзья центр финансовой культуры елена феоктистова на связи в этом видео я бы вам хотела показать пользу инвестиционных инструментов в цифрах сухой расчет если вы ежемесячно будете откладывать в фоновом режиме на капитал деньги то сколько у вас накопится через пять лет через 10 лет я пример сделаю именно на 10 лет то есть вот до 2028 года Возьму пример, буду показывать на примере студентов, которые были у нас в обучении. Ежемесячный доход семьи составлял 50 тысяч рублей. 30 000, 20 тысяч они тратили на продукты, 5 тысяч на коммунальные платежи и 5 тысяч на развлечения в месяц. Итого расходы их 30 тысяч рублей. Заполняя это все в таблице нашей финансового плана, если вы читали книгу романа «Деньги есть всегда», то все эти таблички, вам материалы должны были быть предоставлены по почте. Так, продлеваю. Я не буду здесь учитывать инфляцию, не буду менять доходы, мне важно просто показать вам пример, как меняется, как увеличиваются деньги, если просто начинать их хотя бы откладывать. При этом была еще, был еще потребительский кредит, ежемесячно 5000 рублей на него э, уходило, и он до конца 2018 года. Все, в 2019 году его уже нет. <coughs> и вот в итоге 50 тысяч доход, 30 тысяч расходы ежемесячно, прибыль 20 тысяч. С этих 20 платим кредит 5000, в остатке 15 тысяч в конце месяца. Мы рекомендуем подключать, инвести... помимо там, инвестиционных инструментов, подключать еще и страхование жизни. Только страховка сможет уберечь ваш капитал от каких-то непредвиденных обстоятельств. В этом примере страховка была поквартальная. 6 тысяч рублей каждые 3 месяца выносили. И уже в следующем году на 4 умножаем и также продлевают на 10 лет финансовая подушка формируется мы наблюдаем за ней как она формируется вот в этом столбике и она должна составлять не менее Хотя, при наличии кредитов хотя бы одного месячного резерва, а лучше ну, трех или даже и того больше. В идеале, потом, креди... в идеале, потом, когда кредиты закрыты, мы следим за тем, чтобы финансовая подушка составляла 6-месячный резерв в размере расходов. Не доходов, а именно расходов, потому что живут они на 30 тысяч, соответственно, если здесь будет хотя бы 180, то уже будет хорошо. И вот к концу года, получается, у них она сформирована. Но начать откладывать деньги на капитал можно уже, уже начинать с когда финансовая подушка составляет хотя бы 2 месячных резерва. Пожалуйста, в мае месяце вот 2 месячных резерва у них есть. И мы начинаем откладывать не 5%, а хотя бы 3%. То есть не напряжно, в фоновом режиме, ежемесячно откладываем хотя бы 3% от вашего дохода в инвестиционные инструменты. Сейчас я это продлеваю до конца года. А уже в следующем году кредиты закрыты, подушка сформирована, мы уже можем откладывать и 5% в годовом разрезе. В 2018 году было помесячно разбито, а дальше уже было в год разбито. Я не буду менять зарплату. Важно только показать сейчас принцип. И вот смотрите, в течение 10 лет мы откладывали фоновый режиме на капитал 312 тысяч рублей. И за 10 лет эти 312 тысяч превратились в полмиллиона рублей. За 5 лет мы отложили с вами 162 тысячи рублей. Эти деньги за 5 лет превратились в 203 тысячи. А если взять на 20 лет, на 30, эти деньги, они... То есть понятно, что я еще здесь не учитываю тот факт, что у нас доходы увеличиваются всегда. Да? Хотя бы на 20% ежегодно доход увеличивается у людей. Мне сейчас важно было просто показать принцип. Но если я, например, до 1938 года сделаю на 20 лет, то здесь будет скапливаться очень комфортная сумма для жизни. И вот через 20 лет деньги превратились в 1 миллион 800. 000. А внесли мы в течение 20... 642 тысячи рублей, а чуть меньше, это я на 21 год посмотрела, 612 тысяч рублей мы внесли и получили 1 миллион 800. 000. Польза инвестиционных инструментов заключается в том, что вы в фоновом режиме по чуть-чуть откладываете на капитал, не отвлекаетесь от своей основной жизни продолжаете что называется вести ту деятельность которой вы и занимались но деньги начинают на вас работать и в комфортном абсолютно режиме откладывая немножко у вас формируется неплохая подушка для пассивного дохода в будущем эти и другие советы читайте в нашей рассылке до новых встреч